К нам, когда приезжают э, ребята на обучение в нашу академию заточки, они, покупая оборудование, то есть, ну, это было до нашей сегодня презентации, то есть, они э, всегда спрашивали, а можно ли сделать так, чтобы вот я приехал и приобрел все то самое необходимое, то есть, все то максимально укомплектованное, чтобы я мог работать, прям вот достав все это из коробки, да, э, установив своей мастерской удобный для себя стол и сегодня мы хотим презентовать именно базовый набор по заточке бытового инструмента здравствуйте уважаемые заточники все кто интересуется заточкой здравствуйте уважаемые будущие заточники и те кто уже заинтересовался заточкой мы вас приветствуем с вами владимир сидоренков Владелец студии Заточки Адемс в городе Самара, преподаватель Международной Академии Заточки Адемс. И я, Эдуард Маркин, совладелец компании Адемс. Кратенько, где мы находимся? Мы находимся в Международной Академии Заточки, куда вы можете приехать, получить профессию, заточник и, соответственно, реализовать себя в этом, на этом поприще. Более подробно смотрите, будет ссылка в описании о том, как это выглядит. Владимир, чем примечательно это место? Тем, что здесь у нас расположены все станки, которые представлены, которые придуманы и реализованы компанией ADEMS. На них мы производим обучение. Наши ученики, приехав в нашу академию заточки, получают и обучение в парикмахерском и в маникюрном и в бытовом мы представляем компанию ADEMS. она существует с 2010 года владимир вместе с нами с 2012 года он является преподавателем академии заточки компания адемс производя станки ориентируется всегда на на ваши отклики на ваши отзывы на потребности рынка для того чтобы создавать то качество которое бы удовлетворило многих и особенностью изюминкой мы об этом много будем разговаривать сейчас о разных изюминках каждого станка но в общем я хочу сказать следующее что ручной заточки могут научиться затачиваться там может быть два может быть четыре человека из десяти хорошо и качественно а с помощью механизированных наших станков с манипуляторами со всеми опционами с функциональными элементами могут по нашей статистике стать заточниками 8 9 человек из десяти это гораздо проще период освоения. Кто-то это будет вручную набивать, ну, я не знаю, там, а 10, там, 10 месяцев, полгода. А выпускаясь из Академии заточки с механическими манипуляторами, научившись работать, вы можете уже практиковать коммерческую заточку через 2 недели. Но сегодня мы хотим презентовать именно базовый набор по заточке бытового инструмента. Я хотел бы рассказать, по поводу нашего оборудования, которое здесь представлено на столе. То есть это наш замечательный станок Тиссар. То есть, это ленточный шлифовальный станок. Лента 915 мм длины, 50 см ширины. У него есть частотный преобразователь, который дает возможность регулировать скорость вращения ленты. Также, идёт... также он может еще давать обратное вращение ленты аверс-реверс. Да. Да, мы обязательно это сейчас покажем. Да, Эдуард, хорошо, что ты мне напомнил об этом. Да, мы также покажем, как переключать ленту из вращения от режущей кромки на режущую кромку. То есть также здесь идет у нас поворотный столик, то есть он идет в базовой комплектации. Здесь мы предлагаем, ну, если мы сейчас уже говорим про полную комплектацию, то есть что мы предлагаем? Мы предлагаем ленты не только мелкозернистые. То есть ну что да, я подразумеваю... Сколько... Смотрите, сколько их много. Да, что я подразумеваю под мелкозернистыми лентами. То есть, например, это может быть лента, там, вот как сейчас я достаю это, 240-я. Вот. А внутри, точнее, вот она, допустим, это 40-я. То есть P40 и P240. Ну, как бы разница ощутимая. Вот. Почему мы предлагаем такой большой объем этих лент? То есть для чего он нужен? Для того, чтобы вы могли э, работать на этом станке как э, с заточкой топора, э, так и с заточкой какого-то э, ну, более такого претензионного э, инструмента, то есть, например, это бытовой нож. Вот, э, то есть здесь ленты представлены зернистости уже э, P700, P320, вот, то есть мы перекрываем... Так как мы еще раз говорим, да, мы работаем с базовым набором, мы перекрываем все потребности по зернистости лент. Это что касаемо лент. Также у нас представлены ленты скотч-брайт. Это э, ленты, которые участвуют уже в полировке, э, в нанесении сатина. То есть, когда мы восстанавливаем, допустим, ножи от ржавчины, э, ну или нам просто приносят их э, недополированные. То есть, у нас сейчас есть такие товарищи, которые ну, обращаются к нам и говорят, вот мне не понравилось, как был заполирован нож. Вот. То есть, для этого у нас э, есть ленты скотчбрайт, которые мы можем восстановить и вообще, в принципе, даже изготовить нож. Также у нас есть... Э, лента вот такая вот белая красивая на нее наносится она без зерна то есть если скотч брайт у нас имеет зернистости начиная там p 150 И они даже выделены вот различными цветами да уже не, не спутаешь то есть у нас есть P150, у нас есть P240, есть P зернистость 400 и P600. Ну, то есть это самый э, оптимальный вариант, который мы уже на практике поняли, что вот, ну, как бы это то необходимое, что вам будет нужна да. в заточке. да. И также вот у нас есть белая лента, на которую она без абразива, то есть мы на нее можем уже наносить разные фракции паст, то есть начиная как алмазными, так можно и допустим не алмазными пастами, там ульборовыми, то есть полировальными пастами. То есть чем замечательный наш станок ADEMS -Tisar? Тем, что мы можем его по возможности, по возможности э, опускать вперед, либо опускать назад. То есть фактически убирая вот этот вот поворотный столик, угу. то есть, ну, как бы здесь вот этот вот э, винт мы откручиваем, убираем поворотный столик, и если вам необходимо, вы можете его наклонить. Вы можете его наклонить, убрать площадку. То есть можно делать как лент, ленту в, провес, в провис, в провис, да, в провиз, mm -hmm. да, ее использовать. Вот. Так ее можно использовать и с этой площадкой. То есть мы ну, это мы специально расслабили, чтобы это показать. Так, здесь есть два винта, где шкив расположен. Его можно зафиксировать. То есть здесь у нас на магнитах, да, вот эта вот боковая часть защитного кожуха то есть мы его убрали и э, делаем быструю быструю смену абразивных лент то есть ну я сейчас его просто уберу э, назад чтобы он мне уже не мешал вот э, далее то есть у нас представлено э, представлено приспособление для удержания топоров также мы сейчас покажем как с ним работать э, в базовой комплектации у нас представлен набор набор который идет да это направляющие для скольжения то есть э, куда мы устанавливаем устанавливаем нож, выставляем угол с помощью угломера, угломер у нас тоже э, включен в комплектацию и мы, выставив необходимый угол заточки, начинаем э, ее производить. Вот, то есть это у нас э, вот такой вот набор. Далее у нас идет набор для заточки полировальных точнее для заточки фуганков для заточки прямых ножей то есть вот здесь я да Эдуард, вот мне помогает то есть вот здесь вот я ну зафиксировал сейчас мы это тоже продемонстрируем ну, коротенький нож то есть 100 миллиметров, вот это что касаемо электро фуганков прямых ножей по, по нашей практике исходя из нашей практики то есть максимальная длина ножа 350 миллиметров, но это которая будет качественно заточена также мы предлагаем вот такие три направляющих которые устанавливаются вот сюда это для округлых стамесок да, для полукруглых стамесок это для диагональных ну то есть если да косые стамесочки вот, и это у нас идут прямые стамески то есть также вот это все идет в комплекте то есть вы можете э, используя вот эти вот шаблоны э, делать качественную заточку э, ну понятно шестигранный ключ четверочка да, что вот это за зверь что это за, за зверь э, у нас он в каталоге называется полировальный станок тм э, ну тм это тм что это это производитель сокращенно этого данного станка, ТМ. Отлично, ТМ, Все, мы определились. Ну, то есть, чтобы наши будущие заточники могли это в каталоге найти. То есть, чем примечателен этот станок? У него есть регулировка вращения от 800 до 10 тысяч оборотов. Здесь будут в штатной комплектации так называемые морковки. То есть, это вот такие вот оси с нарезанной резьбой. То есть, здесь у нас идет правая резьба, здесь левая резьба. И для того, чтобы нам, допустим, сменять ну, тот же полировальный круг, нам всего лишь достаточно свернуть этот круг с резьбы, то есть положить его ну, куда-то, да, спрятать, поставить другой круг, ну, если у нас несколько паст. Вот. Но в данном случае мы первично, первично мы предлагаем... Вот такую вот пасту Люксор, она у нас идет по зернистости 0,1 микрон. То есть это как раз позволяет, работая на станке Тисар затачивая ножи, доходя до необходимого, там до оптимального зерна лент, когда у нас вытягивается заусенец, то есть здесь мы его устраняем. Это муслиновый круг, белый, то есть самый мягкий. И вот с левой стороны мы также предлагаем э, скотч брайт, ну то есть кружочек скотч брайт, зерно P180, это тоже оптимальное зерно, которым можно, э, которым можно устранять ржавчины, то есть какие-то там э, повреждения, но ну, опять же на клинке, на топоре, то есть ну, на топоре, да, на любом бытовом инструменте. Вот. Э, его мы в заточке не используем, больше это наш э, как бы помощник в зачистке поверхностей металла. Вот здесь идет щеточный мотор то есть здесь 350 ватт он прям вот ну, неотъемлемая часть нашего станка тесар далее станок pro 2 станок предназначен для заточки большого количества инструментов некоторые, некоторые представители данного инструмента здесь представлены например здесь секатор ножницы по металлу ножницы по металлу. Мы уже говорили о том, что вот у нас есть приспособление для заточки топоров, но это уже на станке Тисар устанавливается. Покажем, как это все делается. Вот. А, ножи, ножницы, например, портные, садовые, бытовые ножницы очень прекрасно затачиваются на этом станке. Чем же, что еще в, комплект, в комплектацию входит данного набора? Это устройство для профилирования, выравнивания кругов, устроения биения, так называемый ADEMS HELPER. Вот. Далее будем, будем демонстрировать. Круги. Круги алмазные. Алмазные. А, значит, здесь у нас идет профиль 1FF1. Здесь у нас идет профиль... Тоже один F1. Ну да, но только у них размеры сразу. Два алмазных круга. Можно вот. я поясню? Да. Прям да, да, очень да. коротенько, почему мы выбрали именно вот эти вот два профиля. То есть здесь у нас идет ширина, точнее, если правильно языком техническим говорить, высота круга 3 мм, здесь mm -hmm. идет 6 мм. То есть, почему 3 и почему 6? 6 у нас подходит для вогнутой режущей кромки секатора, mm -hmm. и также он подходит для вогнутая стена, да. Это здесь вот Нет, нет, нет, для вогнутой, для серпа, вот для этого, вот для этой а, части, 20 то 20. есть она вогнутая, это выпуклая получается. Ну, да, да, да, да. Вот, а, то есть у нас получается, он подходит для вогнутой режущей кромки секатора, когда мы вот затачиваем вот это серповидное полотно, и также для угу. серейтерных ножей, то есть это хлебные ножи, то есть для, для заточки серейтерных ножей. 3 мм мы установили, точнее включили в комплектацию да спасибо мы включили в комплектацию для того чтобы мы могли также делать углубление на серейтерных ножах потому что они бывают меньше чем 6 миллиметров и также мы можем э -э, восстанавливать или же наносить так называемую дульку э -э, это Разделение начала режущей кромки и э, тело клинка металла, где установлена ручка ножа. То есть, если вы обращали внимание, на некоторых ножах есть вот такие вот углубления. То есть, это как раз вот 3 миллиметра, но по факту это такой более универсальный круг, и этот, в принципе, тоже. Вот я что хотел рассказать. Угу. Спасибо. Вот... К ним. Да. да, здесь, значит, на станке уже установлены два. Профикса еще идет третий в комплекте. У каждого станка есть дополнительные демпферы, устанавливающиеся под винты. И для снижения биения и вибрации масло для смазки инструмента далее поговорим немножко о более подробно об этом станке чем же он так примечателен казалось бы с внешней стороны издалека он кажется обычным точилом и многие говорят что вот взяли точила да и соответственно продают его как профессиональный станок на самом деле это и есть профессиональное решение это глубоко модернизированный переделанный станок в чем же его модернизация заключается то есть да мы Может, берем несу комментарий да, -да, -да. А... Ты сейчас сказал, что многие считают, то есть многие как раз таки и считают, что мы берем обычное китайское точило и предлагаем его как по функционалу профессиональный станок. Но на самом деле... Продолжаем. Да, на самом деле мы действительно превращаем это в профессиональное чудо техники. Каким образом? То есть этот двигатель по приходу... Ну, во-первых, у нас есть очень подробное видео на нашем канале ADEMS, о том, что мы делаем с этим станком, где подробности рассказывается. Но вкратце я вам расскажу, что э, двигатель полностью разбирается, меняются дешевые подшипники, на, став, ставятся на более качественные подшипники. Дальше э, растачивается вал, э, устанавливаются профиксы. Вот э, переделывается электропроводка. Переходник для установки профиксов, то есть он, э, это уже как идет монолит. Вот он. Он ставится на вал. Да. И просто, соответственно, соответственно, шлифуется, растачивается вместе с валом. Что исключает биение. И мы потом объясним, зачем нужен профикс и почему мы так сильно заморачиваемся. Вот, он установлен на станине. Вот, сюда устанавливаются дополнительные переключатели. В базу комплектации там просто включение-выключение. А, с задней стороны станка имеется штекер подключения. Вот так вот он выглядит, штекер подключения частотного преобразователя. То есть мощность двигателя 300 Вт, частотный преобразователь, подключив его к станку, поддерживает, меняет частоту вращения. Здесь вот все это вручную можно выставить. Вращается он в одну сторону, ну и соответственно на более низких оборотах он не теряет мощность, ну и соответственно придавливая инструмент, вы можете не переживать за его качество. Дальше Благодаря вот этим переделкам Мы увеличили работу двигателя До нагрева до Когда ему нужно остывать С 20 минут до полутора 2 часов Соответственно он может уже более Относиться к более профессиональной серии На данной плите установлен Манипулятор трехколенный То есть данный манипулятор Он в принципе внешне Уже выпускается практически 12 лет Но каждый раз Мы что-нибудь сюда добавляем Теперь у нас здесь добавилось регулировка по высоте микро регулировка по высоте если вам нужно поймать точно определенный угол и помочь в заточке каждое колено соединено через подшипники сам держатель выполнен и манипулятор выполнен из алюминия здесь есть маркировка для заточки и для полировки инструмента вот. для заточки ножниц здесь есть шкала где вы можете четко и правильно выставить угол для заточки бытовых портных ножниц. Вот. Далее, на станке имеется отверстие, куда мы устанавливаем дополнительное оборудование в виде хелпера. Вот, да. Потом покажем, как он делается. И вот, вот это вот все превращает вот эту машину в очень хорошего помощника, в очень, хорошего, э, в очень хороший инструмент для вашего заработка. И, и напомню, для чего мы все это сделали. Вам, э, то есть мы, мы до сих пор каждый день, даже сегодня, э, снимаем для вас все это, э, мы все время думаем, чтобы сюда добавить такого, чтобы вы, получив этот набор, занимались только заточкой и не думали о том, чтобы бежать на какой-то рынок, читать какие-то обзоры, где-то у кого-то что-то спрашивать, какую там ленту поставить, какой, какой элемент сюда внедрить. Здесь все сделано для заточки порядка 25 инструментов. Здесь вот только краткий, а можно затачивать. Очень много инструментов, и мы вот сейчас все это вам отдельно расскажем. Можно по попробую перечислить. Попробуйте. А, к примеру, мы можем <с здесь затачивать выемку для теста: нож бытовой, нож складной, нож охотничий, топор, ножи японские, ножи с односторонней заточкой для суши, прямые ножи то есть ножи для электрорубанков. Ножницы портняжные, канцелярские, хирургические, ножницы по металлу, ножницы для флористов. Хирургический сказал, они есть прямые, они есть изогнутые. То есть, что мы здесь еще можем делать? Мы здесь можем делать, установив алмазный круг с профилем 1А1, затачивать керамический нож. Потому что многие спрашивают, а как, а что, а они, оказывается, затачиваются. Да, и это можно делать. Вот. И также я еще хотел сказать, дополнить вот то, что сказал Эдуард, мы даже сюда включили шарошку, которая обрабатывает вулканитовый круг, то есть круг именно для полировки. Почему мы сделали именно таким образом? К нам, когда приезжают ребята на обучение в нашу академию заточки, они покупая оборудование, то есть ну, это было до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 тетрадь, да, мы сейчас в нашей академии заточки выдаем тетрадь, где все, весь алгоритм заточки а, заполнен, и исходя из этого алгоритма, то есть человек может затачивать вот эти вот все инструменты, которые я перечислил, и вот для этого мы собрали этот мощный, этот а, технически наполненный набор, чтобы вот прям, как говорится, комар носа да, не подточил. Ну да, он... есть, конечно, всегда есть к чему стремиться, можно наращивать. Вот вы, если обратить внимание, у нас здесь очень много различных станков, приспособлений. Это только мало, это часть того, что мы производим. Поэтому всегда можно стремиться к другому инструменту, можно расширять и этот набор, добавлять что-то еще, и это действительно можно. То есть мы говорим, что это базовый набор, который необходим для заточки бытового инструмента. А, например, из опыта работы Самарской академии заточки Адемс Владимир вот не даст собрать через те руки, которые проходят весь этот инструмент, на сегодняшний день в процентном соотношении это больше 50% уже приходит бытового инструмента. То есть затачивая парикмахерский, маникюрный и различный другой инструмент, бытового все-таки больше. И соответственно, если вы сделаете упор на то, чтобы взять этот сектор... А этот сектор, кстати говоря, берут немногие. Все ориентируются на маникюрку, на парикмахерку, углубляются куда-то. Но этот, как бы эта аудитория людей, простых людей, она недоценена. И поэтому 50% вот здесь, в Самаре, это заточка бытового инструмента. Еще хотел добавить: у нас есть в ассортименте нашей компании в продаже вот такие вот станки. Вы видите на заднем плане, что у нас есть здесь вытяжные системы. Есть специальные углубления, отверстия. Здесь мы еще, конечно, уже где-то на 95% все это уже продумали. Всегда есть предмет совершенствования. И таким образом, сразу, производя станки, мы делаем специальные отверстия, углубления, вырезы, окошечки. Вот здесь вот есть, вот, чтобы вы не дышали этой пылью. И эта пыль собиралась в вытяжную систему. Соответственно, стол плюс вот, так, вот такой стол, вот э, профессиональные станки, плюс защита ваших легких зрений и всего остального, которое собирает дополнительную пыль, поможет вам зарабатывать деньги с комфортом. То есть... Подытожив, точнее, не да. подытожив, а немножко, ну, хочу сказать, свою лепту внести. То есть, для того, чтобы сейчас вы, покупая станки, приобретая набор, либо отдельно по отдельности каждый станок, компания ADEMS с моей подачи начали модернизировать станки для установки вентиляционных патрубков. То есть, да, и также мы предлагаем решение по самой вентиляции. Поэтому э, ну, если, там, например, 5 лет назад мы работали, и наша мастерская была как ежик, да, то есть пальцем проводишь, и грязь как бы всё, ну, точнее пыль, а именно вот эта взвесь, она самая вредная, то сейчас мы стали также заботиться о том, чтобы, вот, как сказал Эдуард, вот здесь вот, э, делается выемка под 150 мм, и вы можете легко в сверле, э, высверлить в столе отверстие, то есть подключить туда Вентиляционный вентканал и там как бы да, с помощью вентилятора то есть соорудить вытяжку. Потому что мы все-таки заботимся о вашем здоровье и мы заботимся ну, и о своем также в первую очередь, да. так же, как и о вашем. Практический обзор заточки инструмента мы начинаем со станка Aden-Tissard, входящий в состав базового набора для заточки бытового инструмента. Для того, чтобы нам заточить нож, нам нужно убрать поворотный столик, установить упор. Использовать мы будем три ленты компании 3M. Также потом перед началом заточки мы настроим вращение с помощью частотного преобразователя. Я готов приступить к этому. Для того, чтобы нам использовать в нижней части вытяжку, нам необходимо устранить вот эти заглушки. Для того, чтобы нам заточить стамеску, мы устанавливаем столик для заточки стамесок. Нам необходимо будет две ленты, настройка частотного преобразователя, и мы будем готовы заточить стамеску. Для того, чтобы нам соблюдать технику безопасности, а именно правильно настроить Вращение ленты Для этого мы используем настройки частотного преобразователя Я вам обязательно это покажу Потому как для заточки ножей мы работаем от режущей кромки То есть у нас вращение идет по часовой стрелке Для заточки топоров, ножей, лопат, ну и то есть садового инвентаря Мы делаем вращение ленты против часовой Чтобы нам заточить прямые ножи для электрорубанков, нам понадобится э, столик, который мы используем для стамесок и в том числе для заточки э, ножей для электрорубанков, пластина для скольжения, э, сам держатель, две ленты, ну и также я покажу, как настраивать частотный преобразователь. Для того, чтобы нам заточить топор, нам необходим держатель. Для удержания топора нам нужен упор. Скольжение этого держателя нам нужны две ленты. И нам нужно осуществить настройку частотного преобразователя, чтобы лента вращалась против часовой. В базовом наборе для заточки инструмента станок ADEMS PRO 2. Сейчас мы вам покажем его в действии. Для того, чтобы нам заточить портняжные секаторы или же ножницы по металлу, нам необходимо почистить круг от э, металлического абразива. Для этого мы используем helper и алмазный карандаш. Сейчас я покажу, как это сделать. Onoc Pro 2 оснащен системой Profix для быстрой смены абразива без каких-либо дополнительных настроек. Для того, чтобы заточить плотно секатора с выпуклой режущей кромкой, нам необходим круг электрокорун, зерно F180, высота 13 мм. Для того чтобы заточить полотно с вогнутой режущей кромкой усикатора, нам необходим алмазный круг с профилем 1FF1, высота 10 миллиметров. Для того, чтобы заточить портняжные бытовые ножницы по металлу или для флористов, нам необходим круг электрокорунд, зерно F180. Для того, чтобы нам заточить серейтерный нож, мы устанавливаем алмазный круг профиль 1FF1 с высотой 6 мм. Итак, уважаемые заточники, если вы хотите зарабатывать на этом виде бизнеса, если вы хотите состояться и показать в своем регионе, в городе, там, где вы будете работать истинно профессионала, то вам необходимо три условия. Первое – это правильно подобранные станки, второе – расходные материалы, соответствующие каждому инструменту, и мастерство, которое мы вкладываем в ваши руки. Приезжайте к нам в нашу Международную Академию Заточки АДЕМС и научитесь за 10 дней затачивать бытовой, маникюрный и парикмахерский инструмент. Ну и также много другого, о мы сегодня о нем не говорили. Всем спасибо, до новых встреч. Всем пока.